Всем привет! Появился новый криптовалютный кран с раздачей токена ZQT Их можно продать прямо тут на площадке и вывести в монетах Bitcoin, Litecoin, Doge Минималка на вывод 100 тысяч Вот здесь у вас имеется калькулятор прибыли 100 тысяч 10 долларов 300 в час Это не единственная прибыль с данного сайта есть игры на примере dice тут ползунок это у нас процент выигрыша вот, например 20 ближе к нулю у нас идет реже выигрыш но выше сумма тут частота выигрыша больше но меньше профит. Я, например, делал вот так. Запоминаем 870, жмем кнопку проигрыш, проигрыш, выигрыш. Возвращаемся к первоначальной ставке. Можем изменить процент выпадания выигрышных комбинаций. Выигрыши, в общем. И играть дальше. Остальные игры можете посмотреть сами. Я в какую-то вот эту, по-моему, попробовал. Нифига не разобрался. Так, здесь у нас идет новый час. Дожидаться его не обязательно. Если, например, осталось там минут 10 до следующего получения, вы можете забрать эти монеты и начать час по-новой. Вот как у меня сейчас 15 токенов. Могу нажать Harvest и забрать их, пройдя капчу, нажимаем вот тут, вот. кнопку подтверждения, я уже получил вот 117 монет, так, вывод я вам уже сказал, выбираем биткоин, кстати, обратите внимание, вот тут еще указана комиссия вывода, в биткоине самая высокая в лайткоине среднее 15000 и в доджах 10000 то есть скорее всего придется набрать 110000 ZQT сюда вводим сумму то есть максимальную и получаем вот со тысяч 90 доджей выходит берем адрес кошелька вводим его сюда здесь заранее подключаем 2FA код подтверждаем кодом капчей и нажимаем кнопку Swap-вывод. То есть обмен ZQT на доджи и вывод доджи с этой платформы. Вывод уже проверяли. Все работает. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.